Let's go. She want me to come, I won't let you go And if you wanna dance, let's start the show Cause I want you to be mine Stand up in the club, come on let's go She want me to come, I won't let you go And if you wanna fight, let's start the show Cause I want you to be mine And I want you to be ты забудешь обо мне На сиренево луне Может только на мгновенье Оставляя для меня Только тоненькую нить Только каплю сожаления. Я Юпитер, ты Москва, я Питер Люди, помогите дышать Ты Венера, я Юпитер Ты Москва, я Питер На одной орбите опять Пусть горит моя душа Хочу, чтобы до утра А может, даже дольше А может, навсегда Горит моя душа Ни ночи нет, ни дня А может, даже больше А может,